Ученые Казанского университета установили причины обмеления озер в Лаишевском районе Республики Татарстан. Все подробности далее. Озера Лаишевского района являются ценнейшими водными объектами республики. Большинство из них карстовые, и глубокие, некоторые достигают 20 метров глубины. А два из них – Архиерейская и Ковалинская – и вовсе крупнейшие озера Татарстана. К сожалению, вот, стала заметно проблема усыхания многих озер. Лаишевского района. И связано это, вот опять-таки, к сожалению, связано это с активной застройкой территории водосбора этих озер. Много поселков, расширяющихся, активно расширяющихся. И все, конечно, тяготеют к берегам озер, потому что это самые привлекательные места. Много дорог построено, а они тоже отрезают территорию водосбора. Студенты и сотрудники кафедры природообустройства и водопользования Казанского университета по космическим снимкам и картам провели инвентаризацию каждого озера и выявили, что из 160 озер Лаишевского района несколько уже находятся в критическом положении. Есть, например, озеро Чистое, которое практически сейчас уже выпито, потому что выпито — это в том плане, что недополучает оно воду подземных источников, поскольку вода разбирается жителями из артезианских скважин. А это ведь единая система, получается, подземные воды питают карстовые озера, и чем больше, так сказать, здесь застройки, чем больше возможности взятия воды, тем, соответственно, меньше и меньше у нас вот этих интереснейших природных объектов, Уникальным природным объектом можно назвать и озеро Архиерейское, общей площадью 60 гектар и 20 метрами глубиной. Когда-то его вода через Никольские озера переходила в реку Мёша. От, от этого было, так это сказать, красоты, остались только небольшие озера. Усыхают озера в Никольском, гусины озеро практически исчезло. И южная часть озера Архиерейское сильно заболочена, сильно обмелела и зарастает. На 60% практически озеро разрастает, ЛАД и канадской, мы называем еще ее водяная чума. Для спасения природных объектов ученые Казанского университета рекомендуют проведение таких мероприятий, как расчистка дна, остановка застройки береговых зон и строительство дорог, контроль подземного водозабора и другие. Каждый водный объект – это экосистема. Мало или, большая, мало или большое озеро это экосистема, так же, как небольшой лесок, роща, там лес и так далее, это все экосистемы. И вот совокупность экосистем, собственно говоря, составляет сферу жизни на планете, биосферу. То есть она состоит вот из ячеек экосистем. И потери каждой экосистемы это сокращение биосферы, это сокращение биологического разнообразия, устойчивости территории. По словам Нафисы Мингазовой, каждый выдаем даже самый малый сохраняет свой генофонд флоры и фауны. И неважно, большая эта система или маленькая, важно, что она способствует жизни на Земле. Поэтому озера, как и другие природные объекты, необходимо тщательно оберегать. Диана Желенкова, Леонардо Влетьяров, Универньюз.